Первый пробный экспериментальный подкаст. Поговорим о нашей работе, о визах в целом. Может быть, кому-то будет интересно, какие-то лайфхаки, что вообще бывает, как избежать отказов, как их минимизировать, в чем наша работа заключается, например. Начну тогда с себя. Меня зовут Динара. Это Газиза и Сабина. Газиза у нас просто сочетание навыков, Удержание клиентов на постоянной основе, плюс операционки, Сабина, девочка-табличка. И просто какой-то дар, находиться в нужное время, в нужном месте, наверное. Сколько она, помнишь, клиентов привела? Да. Нет, реально, мы думали о том, что тебе нужно просто почаще куда-нибудь отправлять, да, с визитками. в посольстве, сидеть, потому что ты две Кореи привела. Да. Запись. Испания, запись, то, да. что мы не могли. Я Сколько... знаю, так получается, что я просто слышу людей, они такие вот сложно-сложная такая. Я знаю, как сделать проще. Нет, это интересно, потому что я, когда хожу, я не обращаю внимания на окружающих, я стараюсь не, не давать ни прошлых советов в целом. И как-то в этом плане у меня не было такого опыта. Ну, я это просто заметила именно по Корее, когда я стояла около посольства, они сами начинают друг с другом разговаривать, типа, помогать друг другу. Я такая, я тоже могу помочь. Вот визитка. Да, Мы тут рядом находимся. Ну, помнишь, как ты первое время вообще переживала, что бедные люди на улице зимой стоят? мне было очень грустно. То есть, у нас была возможность ездить на машине, стоять в такси с водителем, но мне как-то неудобно было, я все равно выходила, такая, я буду стоять с ними. Не, ну, в целом, почему у них такая политика, что они не запускают даже в такие суровые погодные условия, но ну, это же... Посольство вообще территория другого государства на территории нашего Казахстана, uh -huh. поэтому это уже их правило. Т те же самые США, например. Ну, хотя бы есть тамбур, конечно, проще. Да. У ну, США запись, и там не так много людей. Да, просто когда я только начала работать, это было еще теплое время года. Я думала, окей, постоим, ничего страшного. В целом это было терпимо. Все, холодает и холодает, и уже это становилось очень сложно. И я надеялась на то, что в холодное время года они хотя бы в этот тамбур пускают. Там еще была табличка "горячий чай здесь", но там ничего не было в итоге. Серьезно? А да? да? да. Когда Ты... это было? У них была веселая табличка типа, типа стрелочка здесь "горячий чай", но там ничего не оказалось. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что у каждого все равно своя определенная роль, как вы говорили изначально, то есть кто-то хороший исполнитель, кто-то, ну, вот, на заполнение, на приведение клиентов там откуда-нибудь еще, поэтому. Да, полностью клиента вести от начала до конца, только с того момента, как начинается заявка, дать полный список документов, перечень, что еще, проконсультировать, ночью отвечать, выходные отвечать, это наша боль но ну и, конечно, наша радость, так скажем. Но в целом, ты, наверное, можешь рассказать, в чем у нас работа заключается? Ну, в целом, получается, вот когда я проходила обучение, структура, которую вы предоставляли, она была немножко другая, именно по консультированию, по предоставлению услуг, но в процессе работы я уже выстроила какую то Свой э, подход в целом клиентам э, от консультирования до там, приема оплаты, сопровождения всего остального. И в целом изначально казалось, что это очень сложно. Особенно первые сопровождения клиентов, вот так мандражируешь, я боялась, что ничего лишнего сказать нельзя. Не знаешь, как в центре, то есть ты должен преподносить себя как профессионал, который знаешь, но при этом ты в первый раз в этом же визуом и было ну, очень волнительно, Но хоть и первые разы меня сопровождали и вы, и там, и другие наши коллеги. Вот поэтому первые разы всегда сложно. А потом уже как-то это все по накатанной. И касательно, допустим, рабочего и нерабочего времени то есть то, что вы о чем говорите, то есть, это нужно все равно немножко разделять. Вот, да. для чего у нас есть свои телефоны, вот, потому что, ну, конечно, бывает у меня клиенты мои, им, именно которые на моем телефоне, они мне не пишут ночами <laughs> и выходные не практически, <laughs> да, потому что они просто знают, что если что-то очень срочное, да, я на связи, типа я одним глазком смотрю выходные и вне рабочее mm -hmm. время, вот, а так в целом они знают, что нужно ждать рабочего времени, то есть, ну, если это не вопрос некритичный. А тебе что самое сложное было поначалу? По сложностям, когда не знаю, что ожидать. То есть, когда я ходила в посольство и визово, я не знала, какие вопросы могу задать, чем я могу помочь. Когда я была в Корее, я подавала по H2, и указали родственника, который там находится. И я не знала, по какой категории он там находится, и я думала, это моя ошибка. Но на самом деле это все оказалось совсем просто, то есть можно просто позвонить клиенту, уточнить, и все. Ну, это самое главное, что я переживала, что я чего-то не знаю, но это на самом деле все решаемо. Ну, да. у вас в начале карьеры, когда вы начинали сопровождать. Не, ну в целом, у вас не было да, такого счастлив... волнения с работой вообще с абсолютно чужими людьми? Было. Но самое хорошее то, что нет холодных клиентов. То есть они все приходят, и у них уже есть потребность, которую мы должны закрыть максимально для них доступно, простым языком, максимально помочь. Дать список документов конкретный, который нужен, например, актуальный что не так, что да. это было месяц назад, актуально, сейчас уже что-то изменилось. Поэтому мы постоянно все это отслеживаем, созваниваемся с посольствами, с визовыми центрами. Что еще мы делаем? На сайты заходим. Да. На сайтах да. тоже, кстати, если что, имейте в виду много полезной информации. То есть посольства в основном обновляют информацию, и в целом все это есть в открытом доступе. Но мы делаем эту работу для чего? Для тех клиентов, которые. Не знают, mm -hmm. переживают, боятся, у которых нет времени, например, этим заниматься. Или у нас часто есть клиенты корпоративные, крупные mm -hmm. компании, и обращаются секретари, делают для своих директоров э, делегации mm -hmm. куда-то поездки, например. Из, из самых крупных кто у нас были? Ну, вот... Китовские. Китовские? Нет. Ну, из последних были еще эти гимнастки, гимнасты. Футболисты? футболисты, да, но ага. это было для меня тяжко, но вот когда на Великобритании у тебя с не было, еще с нами Динара просто вечером часов в 9 или в 10 да, это было, пишет типа, девочки, завтра надо выйти типа в 7 утра или работаем сегодня до утра, типа, как вам удобнее я говорю, могу сейчас забрать, ноут, вот там с офиса все работать, в итоге договорились на том, что мы будем выходить в 7, да, мы вышли, с да. 7 утра и до обеда мы вот просто вот так, вот сколько человек там было? 15. 15, да. Там да, там была делегация, они да. летели в Великобританию, деловая поездка, причем что сроки были очень сжаты, по Великобритании плюс у них есть ускорение, то есть вне зависимости угу. от того, когда у них есть даты свободные, можно прийти в любой день рабочий, сдать отпечатки пальцев, есть ускоренное рассмотрение за 5 суток, за одни сутки, все это, конечно, дополнительно оплачивается. Ну, Великобритания за деньги, да. Да, да самое да. хорошее. Не, это клёво. Мне кажется, в целом это было бы, намного упростило бы в целом. Если бы все так по свойству работали, да? Да, то есть предусматривать за любую, за энную сумму ускорение или запись, то есть бывают действительно экстренные ситуации, а ты в этом, в этом случае абсолютно бессилен. Да. Мне кажется, это было бы клево, но... Но из это... наболевшего сейчас Италия. Италия. Испания. Италия, Испания, Франция. Да, я, я не знаю в связи с чем сейчас в Италии такое такая загрузка, потому что закрыли это визовый центр уже давно. В октябре еще. Да. А сейчас загрузка сильная. Возможно, в связи, может быть, с высоким сезоном, предстоящим, летним. Может быть. Ну, а как другим, если они действительно хотят в Италию? посольство закрыто полностью, запись отслеживать мы отслеживаем, и утром, и вечером, и ночью. Да. Когда откроется неизвестно, с этим, конечно, проблематично. По Испании, да. ну ты тогда помогла, когда опять-таки да. написала, из центра совсем другого, там открылись места. Это очень удобно, да, на самом деле ходишь, просто слышишь, там открылись места, и да-да-да, Я когда подавала на Японию на той неделе, два визовика еще были тогда, и они между собой шептались, я так одно ухо вытащила наушника, они обсуждали, что в вот кажется, визовый центр Испании, ой, Италия скоро откроется. Я такая. Ну но на сайте нет. Информации. Да, официальной информации нет. Ну то есть клиенты очень часто пишут, спрашивают, бывает недостоверная информация. Для этого мы и работаем, то есть предоставлять достоверную информацию, опираться на официальные источники, потому что ну, так, очень много говорили, слухов. Чёрный список Шенген Казахстан Чёр... попал. Да. да. То есть Чушь. это людей вводят в такую панику не нужно. То есть сколько было сообщений, да, касательно вот все, что можно не подавать на визы нас не запустит и так далее. Но опять же и по сей день не было же новостей официальных. Что что значили эти новости? Ну и кто нас туда закинул в этот черный список? Да, я не знаю, откуда это появилось и то есть говорить официально о каких-то нововведениях тоже сейчас невозможно. Мы можем только предполагать, там, да. Германия, допустим, может сейчас потребовать какие-то еще доп. требования, выкупить отель или еще что-либо. То есть немножко быть осторожнее в этом плане, а так, мне кажется, это не повод для паники в целом. Мне кажется, все так и как Нет, обычно. С марта сколько уже подавали клиентов, да. шенген без проблем получают, да, бывают дополнительные требования у посольства, это в целом нормально, они могут на свое усмотрение mm -hmm. запросить, но... Если все документы в порядке, клиенты адекватные, да. то вообще без проблем все получают, все вылетают. Я ожидала то, что возможно расширится срок рассмотрения. Да, кстати, я тоже думаю. Да. я об этом клиентам говорила, что опять же это неофициальная информация, я не могу утверждать о таких вообще новостях в целом, но я ожидала, что будет дольше, будет сложнее в целом получить, но сейчас по опыту все идет как было, слава богу, все нормально. Мне просто больше подтверждений нужно, и все. Ну, Там. да, у каждой страны, тем не менее, даже если это один шенген, все равно у всех свои какие-то нюансы. Кто-то требует эту справку, кто-то не требует, и то есть для этого, опять же, есть мы, которые знают все эти нюансы. Потому что изначально, когда я только начинала работать, я думала, обалдеть, Динару, вы знаете, столько всяких да. подводных камней, столько нюансов. Я думала, я в жизни это не запомню, как так? Ну, ну, опять сейчас же, уже можно ночью просто рассказать. Я разочаровалась, там сомневалась в своем профессионализме, что действительно смогу работать в этой сфере. Но это все наживное, как оказалось. Вот просто прилипает к тебе. Главная главное, внимательность. Ну то есть вы же не заучивали все эти правила, это все с опытом прошло и все запомнили. Только так, да. Поэтому лучше, конечно, к опытным визовикам обращаться. Да. Ну опять же, допустим, касательно как как оценить опытность, экспертность, на ваш взгляд, визовика? То есть не, не знающему человеку, который обращается. Хороший вопрос, но сложный. Да, мне кажется, дело в том, ну, сколько он попробовал. То есть, когда я пришла к вам, я попробовала и Корею, и США, и Шенген. Это все было так интересно. И то есть, я поняла примерную их статистику, что им нужно, на что они опираются, и благодаря этому у меня сложилось какое-то впечатление. Ну вот, если бы ты, допустим, была клиентом, угу. как бы ты выбирала агентство, куда обратиться или менеджера, например? Так, ну, я бы сложила и Инстаграм, и Итугиз. Да, mm -hmm. no. я бы опиралась а цена? на это. И отзывы. А цена? Цена не всегда меня интересует, я больше опираюсь на отзывы. То есть, ну, да, конечно, я ставлю среднюю. Завышенная я делаю только тогда, когда я услышала от кого-то, что там лучше, и вот, ну, нужно. И все. тогда 100% я могу и за завышенную цену. Но если я вижу, что цена соответствует тому, что мне дают... То я лучше пойду туда. То есть и по отзывам, и по цене. Вот. Ну да. А ты? Я как-то подавала... Да, у тебя же, кстати, да. был опыт. У меня был опыт и с Шенген, и с США. То есть, не помню, как я выбирала Шенген, кажется, это просто было, вот тыкнуло и все. Вот, касательно США, у девушки был ценник довольно высокий по сравнению со всеми остальными. Моя психология сработала так, что если дорого, значит, более экспертно. Mm -hmm. вот. Но очень есть много клиентов, которые идут за минимальной ценой. Ну да. То есть тут уже раз на раз. Вот. Но, тем не менее, высокая цена не не означает более да, экспертность. Да. Как и низкая цена. Я иногда боюсь низких цен. Нет, на самом деле, <с да, иногда очень низкие цены, не пугают. Да, то есть, а что это значит? Почему у вас ниже, чем у всех? А может, вы что-то не доделываете? Нет, ну вот, например, интересно, что некоторые визовые центры, предоставляют дополнительные опции к своим услугам. А, Например, да. да, я видела, что у них просто баснословные цены за их услуги, но при этом, допустим, в услуги входит э, займ денег для, для банковской, банковской справки. А -а -а. Да. Корея а -а -а, так Корея. часто, да. кстати, делает. Да, да, да. То есть по Корее есть определенные правила не менее определенной суммы на карте для подачи на визу, и некоторые агентства занимаются займом денег для подачи на визу. Но ну, я не совсем представляю, как это выглядит, если честно. Да, человек деньги получил и ушел. Да, ну, по всей видимости, или его за ручку так несут в банк с деньгами, а потом ну-ка возвращай обратно. Я видела услуги в Инстаграм, сколько там, 850 тысяч Да. просто заполнить анкету, сделать брони-авиа, прописать программу пребывания. Ну, занять денег да. на 30 минут, чтобы да. сходить в банк взять да. справку, и стоит 850 тысяч. Да. Но при этом. Гарантии никто не дает. Это по Корее, Корее. да. да. Ну, то есть раздувает такой прям бум вокруг этого, как будто бы этой ценой они или гарантируют, хотя гарантии никто не даст, да. в целом, ни при каких условиях. вот И вот этот вот все равно мне кажется, люди очень верят, раз я плачу такие деньжища что-то да, это повысит допустим есть центры визовые которые берут баснословные деньги но при этом они э, не сопровождают допустим если мы подаем за клиентов сами да. то есть мы максимально стараемся предоставить комфорт э, максимально от всего огородить клиента чтобы он заплатил деньги мы предоставляем качественные услуги если мы говорим про ту же корею то есть мы без абсолютно личного присутствия, лишних телодвижений клиента, сами подаем, сами забираем, до требования отвозим, отв... отвозим да, стоим да. в этих очередях и на улице и все остальное, вот. А некоторые агентства, которые берут большие суммы, они даже не знают о том, что можно подавать без личного присутствия. То есть, да, окей, мы все сделаем, идите подавайте сами. Да, есть... бедные приезжают же из других городов да. еще, как вот. Клиентка тоже, с или с Семипалатинская она была? А, да, с она стояла, я помню, в это была среда, как раз-таки э, обычно. Обычные люди, скажем так. Да, физлица, физлица. могут подавать в понедельник-среда, да. Да, а компания физлица, уже да. среда-пятница. Я помню, я в среду стояла, и она такая грустная уже была, я не успеваю что делать, и я объясняю ситуацию, что я могу подать вас за вас в пятницу. Но так сложилось, то, что у нее не было, у нее были только архивные справки, и я все ждала, отправляла через индрайвер, чтобы она документы сделала, и как-то-как-то у нас получилось, и вот недавно ей, слава богу, одобрили. Да, есть... вчера же забрали, да? Да. да. да. да. да. Это классно. Ну, ты ее тоже у посольства нашла? да. Они и... же вместе приехали в офис. И, я да, я, и я видела, с мы вместе За ручку Эй, как раз да. у меня водитель. Наш водитель отъехал, и все, мы её это Алла, Она будет жить здесь теперь. Нет, это здорово, что у нас появился водитель. Очень удобно, потому что когда ездишь туда, туда, что-то не хватает. Да, даже просто его одного можно отвезти, отправить точнее, он привезет, отвезет клиентам, сколько раз мы паспорта так передавали по городу. — ну, То есть за относительно демократичную цену мы предоставляем помимо э, самих визовых услуг еще какие-то доп. услуги уже да. э, по возможности, и отвезти паспорт, и бывало такое, что и клиента мы там чуть ли не забирали до визового да. центра, то есть ну кто приезжает прямо издалека, то есть максимально оказать все услуги возможные и невозможные. Да. Вот. Поэтому, ну, опять же, к вопросу ценообразования непонятно. Ну, что, рынок не что регулируется, да. да, абсолютно. Каждая компания устанавливает свои прайсы на одни и те же услуги. И у кого-то, допустим, если у нас шенген, тот же самый стоит 25 тысяч, у кого-то может и 60, и 80 стоит. И работа проделывается вся та же самая. Mm. Кто-то, конечно, берет и 15, и 10, да. я знаю. Да. И тут непонятно, и клиенты часто удивляются, почему так, а почему у вас дешево, почему у вас дорого. Да. Частная компания… Так хотим, так и делаем. Да, да, да. Ну, то есть каждый, ну, тоже как бы осуждать там или как-то обсуждать, что мы уже сделали, другие центры за счет того, что они там, у них высокая необоснованная цена, То есть они настолько оценивают свои да. услуги в целом. Так что ну, каждый вправе ставит свои цены. Да, на каждое агентство свой клиент найдется всегда. Это ну, да. Да. абсолютно правильно. Ну, все-таки возвращаясь к тому, как выбрать визовика хорошего чтобы потом об этом не пожалеть на что стоит обратить внимание просто клиентам которые первый раз подаются у которых уже был печальный опыт какой-то чтобы они опять не обожглись варианты не знаю я все-таки опираясь на диалог как он начинается то есть мне нравится как работает в целом с газиза я видела я по ней обучалась да и то есть сам диалог она спрашивает что вы хотите Какая страна? Если у вас, ну, по семейному положению и тому подобное, чтобы опираться на то, какие документы нужны, какая причина, резиденция, да, да, поездка, да. Да. да. То есть так и идет диалог, и когда ты знаешь то, что человек, с которым ты работаешь, знает, о чем он говорит, какие вопросы он задает, мне кажется, от этого и создается доверительный контакт. Плюс мне нравится, что мы сопровождаем. То есть, когда мы полностью собираем документы, помогаем в сборе документов, направляя их, какие доки нужны, заполняем анкеты, делаем брони и авиа, а далее сопровождаем, то есть это сам и есть доверительный. Угу. По вашему мнению, основные пункты? Ну, сейчас, в данное время, очень много тех, кто...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 не говорил, что вы мне обещали, не обещали. Да, что предоставляется, да, что не предоставляется, да? да. Договор это обязательно. Офис, да, сейчас, конечно, эра уже онлайн, да, работа дистанционки да, да. после пандемии, конечно. Но все-таки люди больше идут на офис, что знают, что куда можно прийти, да. Да, не поговорить человека и довериться да, больше. Да, это тоже важно. Что еще? Экспертность, да, конечно. Сейчас это у нас что показывает? Инстаграм, твои сайт. Отзывы какие-то живые, да. но это все тоже важно. Ну и да, конечно, это как вот с человеком сконнектишься. Бывают да. очень экспертные люди, но не лежит душа. Да. Поэтому... Как-то холодно. Да. Да. Я когда искала себе тоже визовика на США, обращалась тоже к разным. Одна из девушек просто мне скинула такой сухой, очень опросник, анкету, говорит, все, заполняйте. И как-то без уточняющих вопросов. Ну в целом, как-то мне кажется, и тогда больше не знаешь, да, да, в итоге, что делать когда все равно. человек заинтересован в целом помочь, то есть не так, что о, там, сколько вы мне заплатите или там, искать только выгоду, а действительно пытаться помочь человеку. То есть бывают случаи, когда, ну казалось бы, безвыходные тупиковые по, Шенг... ну, по Европе, условно. Там очень сейчас распространены круизники в круизные да. путешествия и так далее. Есть определенные правила, по которым мы подаем mm -hmm. в страну, где запрашиваем визу, а у круизников, как правило, их несколько. И бывало, вот сейчас у меня в работе клиентка, которой она ей отказали в страну, в которую она должна подавать, и у нее сейчас, по сути, безвыходная ситуация, потому что другие страны она не имеет права подавать на основании этого круиза. Но, тем не менее, стараться помочь человеку найти альтернативные варианты, то есть советоваться с коллегами, предлагать вот так и так. То есть, мне кажется, в этом тоже состоит экспертность, когда человек пытается найти выход, найти да? выход да, в предложить альтернативные варианты или действительно просто посоветовать, что здесь, допустим, по Австрии, например, да, вот Австрию у нас принимает Португалия, Нидерланды, Бель Венгрия, Венгрия, Бельгия, да, это все у нас принимает уполномоченные посольства Австрии, все эти страны. И ну, мы сразу говорим, что какие, какие есть риски.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 Мне нравится еще, что когда я заключала договор, то есть э, мне писал клиент, э, он согласился с нашими условиями, спросил цену, э, выставили ему счет и договор. То есть сразу прикрепляем договор, что защищаем себя и его. Да. То есть он чувствует безопасность и мы. Поэтому ну, мне кажется тоже плюсом. Да, Это да, да. Ну, потому что бывают э, частные лица, которые будут без договора, но там очень много рисков, как с, э, для визовика, так и для клиента. Да, да. То есть э, потом на визовика могут, э, ну, много жалоб, которые к нему не относятся, опять же, а договор от всего в целом остерегает, ну, да, клиент тоже, он больше на эмоциях разговаривает, то есть он переживает, за счет этого он начинает на эмоциях что-то говорить. Многие клиенты думают, что раз они обращаются к визовому менеджеру, значит, это дает гарантии. Да. Якобы я плачу деньги, значит, это гарантировано. А потом очень сильно удивляется, что это не так. Поэтому очень важно прописывать всегда и предупреждать всех клиентов, что... Никто никогда не гарантирует на болельщиках. Да? <laughs> да, никто никогда. Агентства не дают гарантии. <laughs> да, да, никогда ну, это Мы вы... помогаем именно в сборе документов. Все остальное это на усмотрение консула всегда. И если, к примеру, заявителю говорят, что мы гарантируем, не стоит туда да, обращаться, не верьте. это все за консулом И у меня есть вопрос по поводу учебных. То есть балашак, например, как его подавать? Какие сложности есть? Потому что я только начинаю и пока не знаю. По балашаку, да, сейчас. Как раз-таки у них в начале года прошли, грубо говоря, жеребьевки, uh -huh. должны будут определиться кандидаты, стипендианты на Балашак, и они начнут массово подаваться в мае, ближе к сентябрю, потому что uh -huh. как раз-таки начинается учебное время, когда им нужно вылетать. В целом там ничего сложного нет. Самое главное — это наличие приглашения от учебного заведения. Гарантийные письма от самого Балаша о том, что да, они покрывают все расходы, причем там два гарантийных письма, одно для посольства, другое для самого университета. Mm -hmm. То есть это То есть. двусторонняя mm -hmm. договоренность, скажем так. От заявителя только паспорт, документы, подтверждающие семейное положение, mm -hmm. справка с учебы, где он сейчас числится, потому что не студенты, которые здесь учатся, они не могут претендовать на это. То mm -hmm. есть это обязательно... Магистратура в основном, докторантура mm -hmm. и так далее. Отказов на моей практике по Балашаку не было, mm -hmm. потому что генеральное консульство, допустим, если мы рассматриваем Великобританию, а у нас студенты чаще всего туда mm -hmm. летают почему-то, генеральное консульство Великобритании, которое находится в Стамбуле, они рассматривают все заявки, мы территориально относимся, мы это Казахстан, к ним. Они уверены, что государство поручилось за этих студентов, и что они mm -hmm. вернутся обратно. Mm -hmm. То есть сейчас условия программы следующие. Стипендианты в залог, грубо говоря, оставляют свою недвижимость. Oh. Да. И они на основании этого заключают договор. Если, к примеру, раньше был бум, когда балашаковцы уезжали, оставались нелегально те же штаты Великобритания после этого... Программу пересмотрели, потому что кадры обратно не возвращались. Они же должны в госслужбе да. все работать, должны отрабатывать все эти uh -huh. деньги. И решили сделать так, что они закладывают свое недвижимое имущество, uh -huh. и они обязаны приехать. Uh -huh. Поэтому и университет, и консульская служба, они уверены, что человек вернется. Но я так бы он останется без квартиры. Uh -huh. Но квартира напрямую его должна быть. Или. Вообще, да, ну бывает переписывают с мам, бабушек, дедушек, с родственников. Да, угу. то есть временно. Да. Угу. Ну, когда ты ее уже переписал, когда она уже в залоге у Балашака, конечно, ты да, ничего не твоя, подумаешь, твоя, да, да, перед да, тем, вернёшься. как там остаться нелегально да, и да, не вернуться да. сюда. И в целом по документам сложного ничего нет. Стандартно оплачиваются консульские сборы в зависимости от страны. Документы сдают лично всегда, отпечатки пальцев, это, соответственно, рассмотрение. Там буквально две-три недели, если это Великобритания, если это США, один день. Выдают паспорт, покупаем uh -huh. билеты, человек летит. По Балашаку, кстати, часто бывают, летят семьями. Вот, да, хотела спросить uh -huh. про семьи, как быть, они могут забрать и <как> да, все это время по быть там могут, вместе? Без проблем. Если это США, то это F1, F2 визы. Uh -huh. Если, Кстати, там бывает J1 тоже и J2. Если это Великобритания, TR4 и депенденты. То есть mm -hmm. они могут забрать ближайших родственников, но это в основном супруги и дети mm -hmm. несовершеннолетние. Да, по ним чуть больше документов нужно предоставить, это банковские справки. По Великобритании обязательно э, счет, на котором в выписке указано, что 28 дней лежат деньги. Mm -hmm. На всю семью, к примеру, там из расчета 900 фунтов э, в месяц на человека должно, быть, должно лежать в течение 28 дней. То есть вы положили mm -hmm. деньги, 28 дней проходит, берете выписку и после этого уже сдаете документы на визу. Только так. Круто. ну Я до сих пор даже о таких нюансах не знала no. касательно 28 дней и так далее. Ну, Сейчас у нас пойдут клиенты да. по Балашаку да и все это узнаете. Там есть свои нюансы, все документы обязательно на английский переводятся по Балашаку. По Великобритании обязательно даже дети, младенцы присутствуют на сдаче документов, потому что их фотографируют mm -hmm. для визы. То есть печатные фотки не несут, mm -hmm. только на месте в визовом центре, ну, вплоть до того, что стоит отпечатки пальцев. Mm -hmm. А супруги, которые депендент, вот, зависимые уезжают, они могут на основании этого там работать? Mm -mm. и они просто находятся. Просто находятся. А если... Но у них же стипендия. Там в целом достаточно хорошая стипендия ежемесячно ага. выплачивается. Они живут на нее. А, ну вот, да, я хотела спросить, как быть, если основной кормилец, он учится, а этим работать нельзя? Ну, в основном стипендии порядка от полутора до двух тысяч фунтов в месяц. То есть, грубо говоря, прожить можно. Угу. У меня самая большая семья уезжали, это муж с женой. Муж был заявитель, самый угу. главный, основной. И жена с четырьмя детьми. Ого. Ого. Это, конечно, тяжко, я, честно, не представляю, как такие люди ездят Там да. вроде бы учиться нужно, а тут и дети, и жена угу. Ну, это уже на усмотрение каждого Но возможность собрать семью есть угу. Ну, это круто Ну, касательно вот США в целом, у вас был опыт по Балашаку? По Балашаку, да. да, точно так же ездила женщина, забирала дочку При том, что они там уже на месте ищут ей школу угу. Да, переводят без проблем А по рассмотрению отказом? Все так же радужно, как в Великобритании. Да, в целом это? да. Да, прикольно. Ну, Балашак, Балашак — это сила. <свят> все-таки зависит от организации, которая дает приглашение. И приглашение, и гарантию. То есть Балашак угу. здесь, это государство выступает гарантом. Угу. По поводу, кстати, отпечатков пальцев. Э, недавно вышла новость, что Казахстан хочет ввести в паспорт отпечатки пальцев. А, и, биометрически, да. Да, и мне вот интересно, как это будет работать. Типа, паспорт обычно действует сейчас ну, 10 лет, <свят> а отпечатки пальцев — 5. То есть сократят... Э, нет, это нет, для это Шенген. Как, да, это они в системе хранятся просто пять лет. Это в Шенген системе да. они хранятся пять лет. Но они как-то будут помогать или нет? Я вот думаю, но просто... это внутри страны наши. Я просто честно впервые слышу об этом. Я это не вот видела. недавно вышло. То есть, пальцев. окей, биометрические данные в паспорте, но это распространено именно в интересах самого Казахстана или для международных отношений? Для международных отношений. Потому что в случае, если ты где-то что-то, грубо говоря, накосячил, mm -hmm. зайти, mm -hmm. да, то отпечатки пальцев уже есть в международной системе. и... Это будет потом запрет на въезд, депортации и так далее. То есть они будут сразу знать, какой человек совершил какое-то преступление либо правонарушение. Угу. Это для этого делается. Да, и вот я думаю, может, это как-то поможет все-таки или нет? Безвизовому режиму, Нет, не США. Упрощение именно в подаче. То есть, не нужно будет сдавать, например, биометрию или все равно нужно. Насчет этого даже не могу сказать. У меня просто предположение именно. Интересно, как это будет работать? Сократится ли срок паспорта? У россиян же биометрические паспорта. У украинцев, у, у да, украинцев да, биометрические да. паспорта, они все равно сдают отпечатки пальцев, да. если Великобритания. Но есть какие-то нюансы в каких-то странах, то есть там надо уточнять, есть ли биометрический паспорт или нет, они не у всех есть, насколько да, я знаю, да. граждан Украины. Там, ну, то есть у каждой страны, допустим, ну где-то подходит просто их биометрический паспорт, где-то нужно повторно сдавать. Да, это только от этого зависит. И, конечно, часто задаваем вопрос по поводу кредитов или долгов, как это с этим, проблема есть при выезде? В целом наличие кредитов и каких-либо долгов, алиментов, это не, не крест на том, что вас не запустят или нельзя подавать на визу. Самое главное, чтобы не было запрета на выезд, да. чтобы не было нарушений Визовых режим с, другим, с другими странами, депортацией. То есть, это самые основные моменты. В целом, если человек платежеспособен, то есть соотношение заработной платы, наличие денежных средств все совпадает, нет никаких противоречивых ситуаций. Белых то пятен. Есть, да. То есть, например, пусто-пусто угу. в банковской э, справке и тут раз, огромная сумма пополнения. То есть, это вопросы. А, ну, самостоятельность да, да. денежных средств, откуда они поступили, как легально они поступили угу. и так далее. А если касательно твоего вопроса, на подачу на визу наличие кредитов, алиментов никак не влияет. Да, напрямую да. не влияет. Если человек оплачивает, без проблем. Самое главное, если заявитель вылетает уже угу. на ПМЖ, подается, то, конечно, в стране своего гражданства предыдущего, допустим, из Казахстана вылетают в ту же Германию угу. на постоянку. Закрываются полностью все mm -hmm. долговые обязательства, mm -hmm. кредиты и так далее. Без этого на ПМЖ не выпустят. На краткосрочные поездки, учеба, работа, там, деловые поездки mm -hmm. какая-то, сезонная работа. Нет, это не влияет. Самое главное, чтобы не было... Запрета на выезд. Ну, да. я знаю, что запрет на выезд можно проверить, правильно? На сайте. Да. да. вот. Это мы проверяем. То есть, очень да. часто у заявителей Они беспокоятся по этому угу. поводу. То есть, это часто задаваемый вопрос касательно долгов и всего остального. То есть, есть сайт. Да, на Министерстве юстиции, да. сайте, все это можно проверить. Мы по ИНУ... проверяем, да. Ну, некоторые даже да, бывают, не знают, какой-то маленький штраф. Да. По тому да. же автомобилю, например, полоса, красный, желтый цвет, и так далее. Ну, это в принципе решаемо. Да, просто закрываешь, там сразу в целом система обновляется, и можно вылетать уже. Угу. Но желательно, да, перед поездкой, даже если ты думаешь, что ты ничего не нарушал, все равно проверить себя, нет да. у тебя ну, да, на Да, как выезд. раз когда к нам подаются, то есть мы можем проверить, если там какой-то штраф есть. Да. Пока мы можем начать заполнение анкет, сбор документов, угу. они все оплачивают, и как раз проходит срок, Да. и мы подаемся. Ну вот сегодня мне звонила... Вот буквально перед выездом сюда звонила клиентка Аяжан, которую мы подавали по гостевой визе в Испанию к сестре. Uh -huh, uh -huh. Визу она получила, все, но единственное у нее был вопрос. Вот она мне звонила, а нужно ли ей брать доказательства, документы с собой в Испанию? Переживает, что там uh -huh. на приглашение? пересечение границы, да, приглашения, банковские справки. То есть могут ли все-таки теоретически запросить эти документы на пересечении границы уже в Испании самой? — Ну, смотрите, наличие визы — это не гарантия того, что вас пропустят. — Да. — Грубо говоря, как у нас и Корея не пропускают людей, США, Мексика и так далее. То есть сама виза — это разрешение на въезд. Окончательное mm -hmm. решение о въезде в страну принимают пограничники на паспортном контроле. И если у них будут какие-либо сомнения в том, что действительно у вас цель поездки — туризм, uh -huh. или это не туризм, там, деловая и так далее, они могут задать вопросы, попросить связаться с приглашающей стороной, позвонить, что тот человек, либо компания действительно подтвердят, что да, мы ждем этого человека, мы делали ему приглашение, тогда его пропускают. Если это доказать не получится, то, конечно, человеку во въезде откажут. Uh -huh. Ну вот касательно Кореи, то, что не запускают, это очень распространенная и наболевшая в целом проблема. Да. То есть в основном говорят только о Корее, то, что ну, все боятся туда в целом ехать, во-первых, подавать на визу, потому что процент отказа очень, очень. высокий. И во-вторых, очень часто не пускают на границы, целыми самолетами обратно да. разворачивают что на это, что, ну, то есть понятное дело, что мы сейчас наверняка не можем ответить, на что они опираются, угу. но в целом, допустим, э, из ситуации вот с, с двумя казахстанцами нашими, с на недели, да, которые да, <св> да <св> на днях были новости, что они ждали рейс, да, на депортацию? Они ждали рейс, они сидели в Сеуле в аэропорту, в подземелье, угу. и обратно всех должны были депортировать, я даже честно не знаю, каким образом они оттуда сбежали, у меня в голове не укладывается, потому что, по идее, у меня были клиенты еще до пандемии, их задержали также, они два, двое суток просидели в mm -hmm. подвале в Ичхоне, в, в, в аэропорту, их просто депортировали обратно, их не пустили на территорию страны и их там охраняли. Как mm -hmm. наши двое вот, на неделю успели убежать? Ну, это правда очень интересно. Ну, да, да. ну, этот, в комментариях ну, разгорались споры, правильно это или неправильно. Многие защищали этого парня, говоря, что вот на последние деньги поехала, вы ему не дали там возможности заработать и так далее. Ну, мы не поддерживаем нелегальные пути да. миграции, когда цель поездки не совпадает, например, с действительной целью, с да. заявленной, поэтому... Конечно, лучше все делать официально, да. при том, что у них все равно у них же было разрешение на въезд, у да. них либо была кета, либо mm -hmm. виза, соответственно. И без этого их бы не пустили в самолет. Они долетели, и почему остановили? Зачастую это внешний вид. Подозрительный. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. То есть, когда человек прилетает а, с как огромным баулом, нет. чемоданом, понятное дело, что он не турист то есть, возможно, у них были большие чемоданы, возможно, запросили денежные средства показать, сколько у них с собой денег. Это mm -hmm. тоже часто бывает, и США могут запрашивать, и любая другая страна могут попросить. Показать, сколько на карте денег, сколько наличка. И, конечно, если у них были последние 500 долларов, грубо говоря, с собой, yeah. это вряд ли туристы Да. Yeah. вообще да. Самое главное, это внешний вид, опрятный, ухоженный, конечно, никто не говорит на себя, одевать все самое лучшее. Но кстати, читала вчера где-то в Инсте, то, что даже если вы получили визу США, mm -hmm. к примеру, и до момента, пока вы там не окажетесь на территории, не подписываться на паблики о работе нелегальной, oh. не искать это где-то в Гугле в информации. То есть могут таможенные офицеры попросить телефон mm -hmm. и проверить информацию, что вы искали, какие были поисковики последние, какие у вас приложения mm -hmm. установлены, там, такую да, информацию, да, да, то да. есть сразу будет видно, что человек уже готовился заранее, знал, что он там останется, и ищет информацию, как это сделать гораздо проще. Я вообще раньше не слышала о том, что могут проверять действительно телефоны. Серьезно? Да. Но име... имеет ли право человек отказаться от этого? Можно сказать нет, это мое личное. Можно отказаться, но в таком случае подозрение будет еще больше и вероятность того, что тебя не пропустят, она в разы увеличивается. То есть, ну это логически офицеру будет еще интереснее, что у тебя все-таки там, что ты скрываешь, и если у тебя просто туризм, угу. цель поездки действительно, как ты говоришь, да. но ты при этом не хочешь показывать свой телефон, значит, скорее всего, ты что-то скрываешь, и это не туризм. Потому что США — это самая страна с самым высоким процентом мигрантов. Угу. В целом она и построена мигрантами, поэтому сейчас... Им еще туда людей добавлять В наших лицах смысла нет там в Мексике одной и достаточно Но пограничники могут запросить Могут проверить багаж полностью да, Опять-таки да. те же деньги на карточках подвести к банкомату, попросить, чтобы показали Сколько денег на счету Обалдеть. Что еще? Попросить обратные билеты Показать угу. брони хотя бы Брони отеля Но угу. бронь отеля должна быть, конечно, уже выкупленная То есть если ты на территории да. штатов Вряд ли ты еще не знаешь, где ты остановишься Поэтому отель желательно, конечно, выкупить ну про чемоданы я знала, да. В про целом. Чемоданы, да. Я знаю историю, когда вот прям разрезали вот, да. там вот просто. Чтобы если там есть скрыть, опасения, а... конечно. Да. Для, для таких случаев я купила себе специальный чемодан, где есть э, замок специальный, он международный, то есть, чтобы они не резали чемодан, у них у всех есть, ну мне так сказали в магазине. Они сказали, что там в любой стране есть какой-то ключик универсальный, они могут его открыть и все чемодан откроется, если он на замке, например. А, да? Да. Прикольно, будет... я не знала. Ну, ты когда летала в Штаты, тебя так не проверяли? Никаких Нет, вопросов я... не было? Тогда я была несовершеннолетней. В целом ко мне было не очень много вопросов. Меня не заставляли там разуваться или еще что-то. Uh -huh. Но для взрослых сопровождающих, да, и ездила с тетей, там было сложно. С учетом того, что еще... Все знают эту историю, да. что у нас обокрали в США. И на самом деле, кстати говоря, без документов в чужой стране находиться реально достаточно. Я думала, что я там уже все с концами откинусь. Сразу там же заберем. в меня там похоронили. На помойке. Да, с голода я там умру, все остальное. Мы осуществили внутренний рейс. Ну, у тебя украли паспорт? Нам скрыли машину на парковке. Нам вскрыли машину, украли все наши документы, паспорта, деньги, вещи, все. Они не тронули только багажник, в котором были просто вещи, футболки, там ничего mm -hmm. абсолютно ценного. И в кармане у нас было что-то вроде 50 баксов чисто на воду, покушать, что-то перекусить максимум. Нас обокрали, и все. мы не знали, что делать. В Лос-Анджелесе нет представительства Казахстана, слово совсем, никого. В этот день у нас должен был быть вылет Лос-Анджелес-Нью-Йорк, но, как оказалось, внутренние рейсы в США можно осуществлять даже иностранным гражданам без документа. Они даже не спрашивали? Нет. Мы приехали чуть раньше в аэропорт. Они э, проверяли по всем базам, наверное, различным. Но единственное, из-за всех этих проверок мы не успели на свой рейс. Uh -huh. И... Наши четыре билета сгорели, нам дали еще четыре бесплатных на следующий рейс. Классный. Нас покормили, зарядили телефоны. Но ну, Единственное, мы спали там на полу, но в целом э, приютили относительно, то есть купили еды нам. просто. Ну, ты как думаешь, это связано с тем, что вы были несовершеннолетние, или это в целом ко всем такое отношение? Мне кажется, в целом ко всем у них ну, менталитет другой. В целом, то есть они с пониманием отнеслись. Может быть, наши зареванные глаза на них так повлияли, я не знаю. Но там вообще это была ужасная, конечно, ситуация. То есть они не смотрели изначально на вас, как иммигрантов, что... Нет, нет. Ну, то есть им оставалось только... таких у них не было. Нет, им оставалось только поверить нам на слово, что действительно у нас ничего не осталось на руках. Не И знаю. вы долетели до Нью-Йорка? Мы долетели до Нью-Йорка следующим рейсом, пошли в посольство, uh -huh или в консульство, в представительство, не знаю, на тот момент меня это не особо беспокоило, нам дали просто такие вот бумажечки обычные, которые удостоверяли нашу личность, и по ним уже мы оставали, оставшиеся четыре дня там тусили, вот. но в целом без документов, это а сюда возможно. потом пограничники пустили нормально? Вопросов не было? Было очень много вопросов. Вот, Нас думаю... выпустили оттуда без проблем. Кому-то из нашей компании даже не поставили штамп о том, что мы покинули территорию США. Uh -huh. То есть не было штампа о выезде. И из-за этого было очень много вопросов у наших пограничников. Да. То есть мы прилетели, уже все прошли паспортный контроль, все забрали свои чемоданы, все, uh -huh. пустая, пустая зона аэропорта. А мы все стояли на допросе. Где, какой пляж, во сколько Какие документы, что было И так далее Я Я в в Да, да, то есть <laughs> Это было очень неожиданно но кстати говоря, мы надеялись, что все-таки в Лос-Анджелесе полиция, да, как-то поспособствует, но там в день сотнями этих крашей, да. они не разбираются с этим абсолютно. Это очень жаль, конечно. Ну вот, но на въезде у нас, да, были очень много вопросов было. Ну вот сейчас, по истечению времени, я в целом понимаю эту структуру, как это все там, дипломатические, международные отношения и так далее. Но если перенестись обратно туда, в прошлое. Если бы мы обращались к визовику может ли визовый менеджер из Казахстана помочь с подобными проблемами? Кража, потеря паспорта, какие-то визовые проблемы, нарушения и так далее. Могут ли заявители, клиенты в таком случае обращаться к своим менеджерам? и Нет, Конечно, да, я поняла вопрос. Да. Конечно, лучше, когда у тебя, чем больше людей, к которым ты можешь обратиться за помощью, это всегда плюс. Неважно, ты, конечно, в первую очередь всегда говоришь это родственникам, самым близким, родителям и так далее, мужьям, супругам, детям. Да, да. Но касательно именно агентства... Да, желательно, конечно, предупреждать своего uh -huh. менеджера о том, что случилась такая-то беда, потому что в основном у большинства агентств, которые долго работают уже, например, все равно есть свои связи в том же МИДе, например, в других каких-то посольствах, структурах, которые в целом, и мы знаем, как взаимодействуют между собой посольства, uh -huh. и подсказать, куда обратиться. Допустим, многие, хорошо вы догадались, да, что нужно идти в посольство Казахстана, в представительство, uh -huh. многие даже... Этого да. не знаю. То есть идут сразу в полицию той страны и начинают uh -huh. там давить, помогите uh -huh. и так далее, Полиция, дайте денег. Да, просто yeah. очень много таких случаев. А в первую очередь, если человек за границей оказался в такой ситуации, нужно идти в представительство своей страны. То есть это консульство, это посольство, либо хотя бы до них дозваниваться. Конечно, бывает такое, что и телефон украли, uh -huh. ничего совсем нет, тогда уже пытаться как-то выйти на связь с родственниками, с центром своим, с менеджером uh -huh. и если, к примеру, у нас будут такие, не дай бог, заявители, проблемы, да, мы будем в любом случае помогать, связываться с МИДом, с посольством и помочь вернуться обратно, чтобы это было максимально быстро. А у нас же помните был случай с заявителями, которые подавались на Индию? Мужчина с детьми. Да, да. Что У нас было? был заявитель в том году, подавали в Индию на транзитную визу, то есть конечная точка да. была другая, не да. Индию. Да. другая страна, транзитом через Индию. Отец и трое или четверо детей. Четверо. четверо детей. Все подали визы, получили. В итоге по прилету в Индию их не пустили по этой визе вылететь дальше в следующую страну. То есть по транзитной визе они не имеют права находиться долгое, долгое время в целом на территории Индии, но и при этом их не выпускают далее в страну конечного следования. И вот к нам он обратился, разные часовые поясания, было связи, угу. мы очень сильно переживали, пытались. Здесь тоже созванивались со всеми, с, с кем можно. В Индии в первую очередь да. Да, созванивались. Но это я помню, почему так произошло, потому что у них стыковка была двойная. Разные терминалы? Разные аэропорта. Угу. В одном городе было два аэропорта, угу. и они прилетели в один. Им нужно было добраться по городу до другого аэропорта да. и уже вылететь в другую страну. Честно, не помню, какая была конечная да. точка, да, но не помню. было два аэропорта. Угу. Поэтому их уже не пускали дальше на рейс. Потому что у них была однократная виза, билетов они не предоставили, к сожалению. Угу. То есть они сказали, что у нас просто стыковка угу. в Индии, мы там будем 10-12 да. часов, не больше суток, и все. И мы стандартно подали, не зная всей информации, это, да. кстати, важно, когда да, заявители вот, угу. должны полностью предоставлять, если у них есть билеты, показывать, что вылет из разных точек, перерегистрация багажа, больше 24 часов транзитное время, то здесь, соответственно, уже совсем другие визы и очень много нюансов. Мы, к сожалению, не зная полностью их перелета, да. они просто сказали, что нам в другую страну и все, мы да, подали, мы к сожалению. Это тоже было в какой-то степени наше упущение, вот, но да, да, спросить, были сжатые сроки, была? были очень сжатые да. сроки, день в день выдали визы тогда или на следующий день, и они практически через два дня после подачи уже вылетели. То есть очень торопили, такие ситуации тоже бывают, поэтому желательно, конечно, клиентам не торопить менеджеров и предоставлять всю информацию. Я помню, у них не было билетов на тот момент, потому что мы, они потом купили. Да, мы не были уверены, успеют ли они получить визу в срок. Поэтому, поэтому мы не мы, говорили выкупить. Да, переживали в целом, получится да. нет, и он хотел удостовериться, что виза будет. На подаче документов, по сути, сказали, что визу успеют сделать. Он в тот же день ее купил, уже после подачи, да. вот так это было. Вот, поэтому мы не, не учли в целом. И он потом звонил, говорит, меня не пускают, меня не выпускают, что делать. Он с четырьмя детьми, четверо несовершеннолетних детей, отпуск, конечно, да. накрывался медным тазиком. Но в итоге мы звонили в посольство, посольство в целом очень лояльно к этому относится, mm -hmm. максимально давали информацию, говорит, нет, они должны пропустить, пусть они нам позвонят, мы обязательно тоже там можем переговорить с таможенным офицером, который там на месте, пусть передадут трубку, но, к сожалению, почему-то дальше да. мы уже с ними на связь не вышли, э и мы писали, как вы добрались, угу. ответа да. уже не было. — это история, покрытая тайной до сих пор. — А, вы так и не узнали. Да. — Нет, он просто пропал со всех радаров, да. мы очень надеемся, что с ними все в порядке, да. но как закончилась эта история, мы так и не знаем. Ну, то есть он перестал выходить на связь совсем, ну и не отвечал да. больше. — сообщения доходят, по две галочки, это радует, но да. ответа нет, к сожалению. — Ну они, наверное, такие, ну все, решили проблему, да, до свидания но в основном заявители часто так делают, визу получат, даже иногда не говорят, что они забрали паспорта. Mm. Да. Ну да, все равно мы переживаем каждый да. раз об одобрении, об отказе. Жалко. Да. Ну вообще так может быть с любой стороны, правильно? Конечно. Да. Поэтому желательно всю информацию брать у клиентов и mm. если какие-то такие моменты, которые они не говорят или потом уже переделали, вот здесь мы ответственности, конечно, не несем. Вот завершаем наш первый подкаст. Очень интересно был диалог. Спасибо да. большое вам. Благодарю. Всем, спасибо. Всем да. спасибо. Очень было здорово, интересно. Думаю, что можно будет внедрять в целом такой формат. Я очень надеюсь, что это будет интересно зрителям, нашим клиентам. Хотела бы обратиться к, ко всем смотрящим сейчас. В целом, есть ли у вас какие-то интересные вопросы для нас? Нам в целом было бы интересно узнать, в каких странах вы бы мечтали побывать, чем мы можем быть вам полезными. Поэтому ждем ваших предложений в комментариях или в личных сообщениях. Мы всегда будем открыты для любых предложений. Можем также провести новые форматы интервью, пригласить кого-то да, из клиентов. Однозначно. У нас есть большое количество людей с интереснейшими историями. У нас очень много опыта в целом в этой сфере, поэтому, пожалуйста, предлагайте темы, мы все рассмотрим и с радостью ответим на все вопросы, раскроем очень много тем. И лайки, комментарии, подписки. Да, да, все, пожалуйста, ждем. Всем спасибо, пока. До свидания.